Создатель Вселенной, Творец, Абсолют. Это Личность или нет? Это иллюзия, что мы отдельно существуем. Это иллюзия вообще, что мы существуем. Творец это все, в том числе и я, и воздух вокруг меня, и пространство, и вообще все. Это все Творец, в котором есть часть которая чувствует себя отдельно существующей – это человек. И в итоге нашего развития, когда мы развиваемся и раскрываем вообще все существующее, мы видим, что все сущее – только лишь одна сила, одно свойство, которое называется Творец. Называется Творец, он тоже, только относительно нас – Потому что вот это вот ощущение моего собственного Я, Он сотворил, дал мне эту иллюзию собственного существования. На самом деле, нет ничего, кроме этой одной единой силы, которая называется природа. И больше ничего. Природа нашего мира. Это все, только одно, называемое Творцом. И то, что нам кажется сейчас, что мы от него отделены, специально так создано им. Мы ощущаем все это в разрыве, не в гармонии, в противоречии между собой. Нам все это кажется разделенным. Когда постигается это все на истинном, духовном уровне, видно, что это все едино. Вот это вот такая единая гармония, единая сила, единого замысла, намерения, мысли, это и есть Творец. Это скрытие, в котором мы находимся от него, порождает в нас вот такие вот мысли. На самом деле это все чистой воды игра для того, чтобы мы в итоге осознали это единство. А понимание единства, оно поднимает вообще всю природу, в том числе и Творца, и нас, на следующий, на более высокий уровень. Творец – это общий закон, который все на себе держит. Ничего тут не надо думать, это все устраивается само собой, общим желанием. И поэтому нету такого, что кто-то сбоку контролирует, а кто-то чего-то там делает. Нету такого, что вот надо все это увидеть, осознать, понять, посмотреть, наблюдать за всем. Мы внутри себя не понимаем, ощущаем себя в отрыве якобы от этого. Но это только мы относительно себя так воспринимаем. На самом деле мы внутри в совершенстве существуем. Единственное, что мы должны сделать – Исправить свое несовершенное ощущение. Вернуться к ощущению истины, то есть совершенства, в котором мы сейчас находимся, но не ощущаем. Нам надо изменить собственное восприятие, где мы находимся. Понимание того, что мы находимся в совершенстве, но ощущаем себя несовершенными. Потому что внутри себя просто закрыты, скрыты, неисправны. То есть внутри себя, как сломанная игрушка. Поэтому не могу ощутить то совершенство, в котором нахожусь. Оно мне кажется несовершенным. Потому что я сломан внутри себя. Я не воспринимаю всего того, что на самом деле существует. Все, что попадает в меня из этого совершенства. Скрижаль позволяет раскрыть все возможности человека, использовать резервы организма на все 100%. Тем самым Скрижаль позволяет нам прикоснуться к совершенству, ощутить просветление на себе. Мы находимся в общей системе связи между собой. То, что сейчас открывается в мире, это глобальная связь между нами интегральная связь между всеми людьми. И поэтому мы начинаем как бы раскрывать эту систему всеобщей глобальной связи между нами, которая на самом деле между нами существует. В этой системе всеобщей взаимосвязи естественно могут быть и положительное, и отрицательное влияние друг на друга. И поэтому вот эти вот всевозможные заклинания, сглаз, проклятие, они на самом деле существуют, так как существует и положительное влияние друг на друга. Используя скрижаль, человек защищает себя энергетическим блоком. Скрижаль своим собственным энергетическим полем оказывает непосредственное благоприятное воздействие. Она улучшает проводимость человека, то есть обновляет и физическую оболочку, по отзывам многие люди ощущают себя помолодевшими, говорят, что улучшается кровообращение. Скрижаль используют для приема и передачи мыслей и образов, для исцеления от многих недугов, для улучшения здоровья, памяти и интуиции, а также духовных и магических ритуалов, при поиске важной информации. Находящий у вас в руках, Скрижаль открывает информационный канал так называемого третьего глаза – Аджна-чакру и раскрывает высший центр человека – Сахасрара-чакру. Она мгновенно подавляет любые стрессы и депрессивное состояние и позволяет очень быстро восстановить утраченную за день жизненную энергию и нормализовать эмоциональный фон человека. Скрижаль раскрывает закрытые тоннели сознания и дает доступ к тайным знаниям. Настроившись на биоритмы, у человека улучшается здоровье, сильно повышается энергетика, раскрываются внутренние таинственные резервы психики. Скрижали изготавливают из блестящего, серебристого и совершенно нетускнеющего от времени высокопрочного металла из Израиля состоящего из сложного многокомпонентного сплава. В Израиле при раскопках археологи находили древние скрижали, владельцами которых были апостолы. О их волшебных и целительных свойствах, избавляющих больных людей от множественных болезней при прикосновениях, не раз говорилось во многих книгах. Вам нужна способность превращать неудачи в удачи? Хотите научиться уворачиваться от неприятностей и процветать? Если вы хотите этому научиться, если вы решили прикоснуться к малоизученной области закрытых эзотерических знаний, тогда вы можете начать исследования сознания и энергетические эксперименты уже прямо сегодня. Теперь у вас. Как и у каждого, кто посмотрел этот фильм, есть два варианта действий. Ждать очередной фильм на нашем канале с дополнительной уникальной информацией или самостоятельно, напрямую, без посредников, получать ценные знания. Не упустите свой шанс. Заказать скрижаль благополучия вы можете по ссылке на сайт заказа в описании видео. Высококвалифицированный мастер изготовит по вашему индивидуальному заказу именную скрижаль ручной работы, сделает специальный магический заговор и передаст нам для отправки. Ссылка находится в описании под каждым видео на нашем канале. Делайте заказ оригинальных скрижалей только у нас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди много нового.